Ангелы мои, приветствую вас. Меня зовут Анна Алферова, и в этом видео я покажу исключение из пословицы "лучший враг хорошего". Итак, готовый маникюр, готовое покрытие. В качестве покрытия у меня термопленки от компании Nails. Ссылочка в посте под этим видео. Я взяла обычный клок бумаги, оборвала его неровные края и, прикладывая к ноготкам, создавала эффект женой бумаги, жженной газеты. Как вам моя идея? Пишите комментарии.